Ну чё, сегодня мы пойдем с 900 долларов, а конкретнее с вот таких вот дорогих ножей, я не знаю, получится ли у нас или нет, но тут, короче, Dragon лоры есть прямо с завода за 13 тысяч долларов, видите вы это или нет, но есть даже вой за 14 тысяч баксов, это много денег, конечно, хочется до этого дойти, ладно, погнали! Всем здорово! Это... Insane ГГ. Я сейчас ä, буду сразу покупать скины. И хочу сказать, что у вас тут дохера халявы. Это все будет в прикрепе, ссылки, промики. Но в остальном, в остальном, в основном вся халява дается при депах. Так, давай-ка мы пока сначала решим, что мы будем закупать, покупать. А потом я уже расскажу про халяву. На балансе 900 баксов. Да, давай сразу три скина за 250 купим. Короче про халяву. Самое крутое то, что в прикрепе к этому ролику будет находиться рев-ссылка. Перейдя по этой ссылке, исключительно вы получите плюс 100% бонус к первому депозиту. Но его нужно будет отыграть за 15 игр. То есть, условно, вы закидываете 1000 баксов и 1000 баксов будет бонусом. Например, вот у меня тут есть 167 бонусных денег. Предположим, я закинул 160 долларов. Ну вот смотри, мы покупаем, допустим, за 166. У нас появилось два связанных скина. После того, как 15 игр мы отыграем, кстати, советую вам отыгрывать на апгрейдере, потому что тут это тоже можно делать, чисто ставите, ну, знаете, сейвовую тему 93% отыгрываете скины. Конечно, никто не гарантирует 100% выигрыш, но отыграть легко. 100% бонус к депу это жестко. Также промик OGR. Ну или просто переход по моей ссылке, он даст вам бонус 30% ко второму и ко всем следующим депам, ну в общем ты понял. Плюсом ко всему есть промокод на 25 активаций, который даст 10 бонусных долларов при пополнении от 10 долларов. Также надо будет сделать 15 игровок И вот я хочу показать небольшой сейчас мем Про халяву рассказал, это все будет в прикрепе Просто, короче, переходите по ссылке ну, там еще и промик есть, кому интересно При депе можете заюзать на 10 баксов При пополнении 10, да, про что я уже и говорил Короче, тут появилось, смотри а, Ин инш... Inshop, Inshop, короче, нажимаешь, а, вот, по поводу промокода. Вводишь, короче, сюда вот этот код и получаешь 100% депозит к бонусу. В общем, у них появился инсшоп, и через него можно удобно пополнять этот магазин, и плюсом баланс дублируется еще и на Insane. Короче, самое угарное что тут есть, блин. А, помнишь, момент, когда на КБшке были, был ширп за миллионы денег, тут есть XM 1014 за 17 четыреста долларов. Блин, Ширпотреб за 17 баксов. Чтоб ты понимал, это миллион с плюсом рублей за XM. Так что если тебе нужен, беги покупай на инсшоп. Ну, короче, пополнять реально удобно киви-карты SBP-шка. Именно пополняя эти магазины, балик дублируется на инсейн. Бля, ну магазин орный. Пиздец, конечно. Типа, блядь, смотри, вот если мы сейчас все это выберем, мне интересно, сколько выйдет денег. Короче, я 4 страницы full выделил, это 702 тысячи, блядь, долларов, как же это смешно. На секундочку, это 43 миллиона рублей, блин Это 4 страницы, смех Короче, вот мне интересно, да, я вам тут втирал, что за 15 игр на апгрейдере можно все-таки сделать себе настроение и скины, давай проверим реально ли это, короче, нам нужно отыграть сколько, 14 игр, я так понимаю, да, в принципе все правильно, давай проверим, Ну, блин, шанс, конечно, высокий, но есть, есть варик слить, потому что это был бы просто буст баланса, считайте, каждый закидывает, получает 100% к депу и отбивает на апгрейдере, я думаю, это, этого бы просто не допустили у нас остается 11 игр. Вот, реально, я понимаю, что слиться должно вопрос, как э, скоро. Но смотри, то есть, мы закинули, например, 160 баксов, да, и мы сейчас реально можем такими темпами отыграть. Я никого не призываю, реально, рано или поздно эта тема должна съехать, потому что иначе это был бы просто дюб Балика, но это немного бредово. Но если, конечно, мы это сейчас сделаем, это будет... Кек а, Напомню, да, что вы можете тоже такой бонус получить И попробовать его отыграть Блять, а у нас осталось 6 игр И реально апгрейдер Это тема, на которой можно отыграть 100% бонус После этого, кстати, скин можно вывести Прям вообще на язычах Так, ножик улетел Слушай, 4 игры Если сейчас все залетит то у нас будет реально 100% бонус к депу, который отыграется. Но это прикольно. Но он должен слиться. Не бывает все так гладко. Две игры он сейчас должен слиться. Я не верю в аттракцион неслыханной щедрости. Одна игра, бля, давай! Если мы реально отыграем, это будет мега-мега круто. Апгрейд Bad <laughs> Охуенно! О, заебись. Я думал, у меня уже это... Слушай, мы заапгрейдили и... Так, прогрузка. Сейчас пройдет отвязка, я думаю. Да, смотри, у нас все отвязалось. И... и да, и у нас стало два теперь уже разных скина. Блин, классно. Давай, например, мы два этих ножа... Подожди, стой. А, окей, а как это все продать? Шоп. А, ну вот. Сел... Sell... Сел sell... А, да, смотри, мы их можем изи на балик переводить Блин, ребят, все-таки с апгрейдерами это тема Да, но бонусного балика у нас, соответственно, больше нет Ну-ка, давай что-нибудь попробуем вывести Допустим, от 100 до, ну, 125 баксов Ой, тысячу уже пошли, блядь по привычке. Ну что мозги ковырять, давай попробуем что-нибудь забрать отсюда. Виз дров, баинг скин. И теперь просто ждем. Да, мы сейчас, получается, просто заобузили стопроцентный бонус нормально. А, кстати, пока мы ждем продавца, здесь есть очень много халявы. Вы получаете левел и получаете вот такие сундучки, в которые я не верю. Тут очень много ширпа и понятно, что только ширп подать будет. Но в виде приятного бонуса это... Это ничего так, это ничего так пойдет. А тем ирра, зато у нас блядь перчатки пришли. А автоматом принялось сюда, да? Ну, в теории, да. О, кстати, интересный трейд. У меня завтра день рождения, е 15 лет. Если что-то взамен нужно, сори, ничего нет. То есть, я тебя должен поздравить на твое день рождения, но когда у меня было день рождения канала 10 лет, ты мне ничего не подарил. Вот это круто, вот это мне вообще нравится. Значит, человек, ты мне что-то подари, потому что у меня завтра день рождения, а я тебе ничего не дарил ни на твое, ни на день рождения канала. Круто, нет, это за это бан. Да, у нас перчатки принялись, они стоят 7 7800. Это жираф, и, к сожалению, они дешевеют. Не туда инвестировал, но пришли. Блять, бонус мы отыграли, меня это радует больше всего. Пол Полролика пиздел про халяву. О, человек как обычно. Давай-ка мы откроем самый вот этот э, за, за, дор за, за дорогой, Самый вот этот забущенный. Кейс на данный момент, то есть, ну, типа понял, за 16 уровень, с 20 открыть не могу. Вот за 16 могу. И это бля, вулкан. Да я ты, блин, байтово 8 долларов. Кстати, неплохо. А чё это, блять? Почему я не могу продать? Алло, не, все хуйня. Где эти скины? Вот они, мы их хотим продать. Переходим в профиль. Что за ошибки? Виздроу, сел, сел. Все, здесь продается. Вот это заебись. 15 левел кейс. А, это кейсы денжермастеров. Нихуя себе нормально. Причем эти кейсы стоят, ну, дороговато. По моему по долларов 8, а тут они бесплатно даются, и это не нож да. Наверное, будет, но блять, ну да, xm, похуй, продаем опять ошибка. Блять, что ты будешь делать? Ладно, короче, ставлю на паузу. Мы сейчас всю халяву собираем и посмотрим, что по итогу получится, потому что это очень долго будет. Ребят, вот вам небольшой лайфхак. Эти кейсы очень круто открываются через f5. Бля, у меня сайт <laughs> наебнулся. Видел? Да, мне кейсы не были доступны. Короче, нажимаешь клайм клейм, клейм похую вообще. Потом нажимаешь... А, все, короче, я инсейн сломал, блядь, этими F5 прокрутами. Вот, дальше нажимаешь F5, у тебя все прекрасно открывается. Но там реально 16 кейсов. А, я не хотел смотреть прокрутки и, типа, вот так вот попроще. По итогу мы собрали все бонусы и что вы думаете? Самое пиздатое, что выпало, скин за 7 баксов. Это, в принципе, неплохо. То есть скин за 7 долларов, скин за 2 и 3 бакса, скин за 1. Но самое пиздатое за 7 долларов. То есть в рублях это где-то сейчас, ну, наверное, рублей 500. И это реально неплохо, блядь, но ну, не стоит забывать, что все-таки это халява. Я все таки вот знаешь, о чем думаю сейчас? Мы, а, так сказать, обузили сайт апгрейдом. Заарбузили, бля. Я вот хочу сделать следующее. А, не помню, какой этот максимальный... Какую максимальную сумму можно апгрейдить, но... Давай-ка мы сделаем следующим образом. Купим скин за 950 долларов, например, до 1000. Похуй. Гулять, да гулять. Вой, есть ножик, смотри. И мы сейчас этот ножик на максимально будем стараться на 1.1 апгрейдить. Что из этого выйдет, я хуй его знает, но давай проверим. Потому что 1.1 заходил, и мне прям стало интересно, а до скольки? Можно дойти. А, ну все, вот, дороже, к, к сожалению, косаря нельзя. Тогда сделаем проще. Тогда мы это все разменяем. Короче, купил два скина. Ой, я зашел в джекпот. Вот, другое дело. Два скина купил, поехали на на 1.1 грейдить. Инвалид мультиплеер. А, я его не выбрал, понял. Самый мем, что режимов тут много. Можно кейсы пооткрывать. Можно выбить, например, огненного змея. Можно в лаву зайти. Можно он в джекпот залететь, в ролл. Ну, понял, да, это колесо x50 с с миллион. Не это колесо а другое. Бля, я чуть не поставил сейчас огненный змей. Ну, типа, краш есть. Короче, ты понял. Но самое прикольное это все-таки апгрейдер. Я загорелся вот с этим стопроцентным бонусом. И мне сейчас интересно, а сколько раз апгрейд у нас не залетит. Причем, когда ты играешь на большие суммы, ну, типа, ну приколи, да, у нас 500 баксов, это моментально все обузится, блять. Ну, это не обуз, просто. Коэффициент такой прям, ну, который заходит сюда. То есть 85% это реально коэффициент, который очень часто идет. И шанс того, что он у тебя не залетит, ну, минимум. Ну, ты видишь, да, мы на 85% долбим. И вот уже 947. То есть мы сейчас апгрейдим, это косарь. И это хорошо. И по факту мы идем долбить второй скин. Блин, прикольная тема, это, знаешь, ролик вылился в... Проверку самого сейвового коэффициента на апгрейдах. Так работает не только Insane. Я думаю, что так работает любой сайт с кейсами. Но, типа, реально самый сейвовый коэффициент мультиплеер 1.1. Я понимаю, что на мультиплеере 1.1 играть там на 100 рублей не очень интересно. Но когда разговор идет за уже вот такие суммы, типа 700 баксов, это охуенно. У тебя очень жестко отправляют нахуй. хе Ладно, это обидно, мы проиграли скин. Но, тем не менее, я говорил, что 100% вам нихуя не заапгрейдится. Но, тем не менее, блин, неплохо дают апгрейд на таком проценте. Напоследок, давай-ка мы пизданем латекс-глофс за 300 долларов, благо есть деньги. Самое дорогое, можно 1000, 1000, 1600 отсюда вытащить. И было бы... Да, блин, ну нет, транспорт как бы, да, 300 долларов потратили, 85 получили. Надо через инвентарь продавать, что-то он не хочет вот так вот мне их селить. Ну давай какие-нибудь нормальные перчатки, пожалуйста, за 1600 баксов, пау! Балуюсь листьями, сука! Не балуюсь, бывает. Две пары перчаток, которые отправляют меня в никуда. Там, кстати, прикол наверху, написано, что выводили, я тут подумал, что 60 битков вывели. Я чуть не упал, но это просто 60 баксов. Короче, ссылка на сайт в прикрепе, получился очень долгий ролик. Тут, кстати, написано, что за 20 уровень, бесплатно дадут кейс на 30 долларов. Но, ребята, щедро к этому подходят. Сисан один, короче, заходите, бустите левел и получайте приколюхи. Вот, всем еще раз спасибо, это был человек. мы играли на Insane, ссылка в прикрепе со 100% бонусом и промик на халяву в 10 баксов при депе 10 баксов. Все это будет у прикрепе. Спасибо всем, всем пока.